Итак, ребят, вот уже практически дошли. Я уже на бошку камеру нацепил. Вот, хотелось показать вам, как выглядит затон. Сейчас поправим камеру. Вот так, да? Так, видно, да? Ну, на воде не то, чтобы он шлак, но неплохо. Много там людей сидит, я вижу. Но там вот леща ловят. А тут поближе чебак. Насколько я знаю, в прошлом году неплохо тут чебак шел. Кстати, ребята, это Омск. А Затун Шубняк находится на левом берегу. Кому интересно, там пишите. Вопросы задавайте, комментариях. комментариях. что я там отвечу. Чё, я не жадный. Ну, он что-то может ловить. Лубина типа. там небольшая, кстати. Я думаю, мы, наверное, не будем тут садиться. Мы немножко дальше пройдем. А может, тут прям сесть и порыбалить, попробую чувака половить. Вот, смотри, какие промоины остались. Вчера было плюс два ночью, подтаяло волны и служил дождь вчера шел, вообще хереть надо, конечно. Ну, люди рыбачьи. Сейчас мы пойдем, Ой, куда пойдем? Куда мы пойдем? Не знаю даже. Тут сесть порубалить. тут чебак есть, точно. А там вот окунь есть, пойдем за окунем, а тем более с рядом с людьми не охота пойдем в другое место короче так ну чё по старым лункам не надо наверное, буриться вот я вижу старый сотка или 110 -й. мы по новому пробуримся сейчас <связывается> Сначала. Хороший лед уже слушай. Да, лед промерз. Сейчас смотрите, тепла, тепла сколько было. Вот так. Идём. Чтобы сильно шуги много не было. И теперь будем брать удочки и пробовать. не рискнул туда идти потому что реально страшновато ладно что не будем пускаться так, так значит сейчас почистим немножечко и продолжим тепло кстати сегодня вообще минус два наверное минус три прям теплота такая хороший пригревает прям хотя ну правда и время уже к обеду но все равно не ожидал что это тепло так будем начну рыбачить вот на такую безматывочку коза блестящая она не просто коза кому интересно кстати я могу этот монтаж показать он хорош на леща не знаю видите с подвесом загрузилом я просто убираю сантиметров на 20 от основной мормышки и все Будем рыбачить на вот такую вот мормышечку. А подсаживать мы будем в качестве наживки опарика. Почему опарика? Потому что вчера уже после работы полетел я, значит, в магазин успел, чтобы успеть до закрытия. Успел. Но мотуля не оказалось. Ни мотуля, ни мормыше Остался червь и опарик. Червь у меня есть. Кстати, кому интересно, я его развожу в цветах. Могу, кстати, посоветовать очень хорошей наживкой зимой. У нас не продается челюсть зимой ну, глубокой. А он у меня всегда есть в цветах. И пришлось взять апарика. Сейчас просто не знаю, как-то его надо поддавить, чтобы он не был прям таким полным. Вот так, вонючая фигня, конечно. Ладно, давайте. Пробовать, чё тянуть кота за спингса? Как говорится. Нет, не говорится, но я так говорю. Так, глубина, конечно, 0 это сантиметров 50, наверное. Ну. Метр в глубину что ли. Пускай он пологи будет, но ну, хотя бы метр. И вообще подводная съемка неплохо так залетает на ютубе. Всем нравится. Ну, ребят, есть желание чтобы я снял ролик именно про подводную съемку если есть желание пишите в комментариях Это я же не знаю чего хотите я опираюсь только на, на ваши пожелания Нету значит ничего. Поклевок нету. Ну и как бы их и не должно было быть, потому что мы пришли 15 минут назад. Но хотелось бы сразу увидеть поклевку. короче как мы могли убедиться рыбы там нету так что будем переходить кстати замечательно когда есть камера которая может под воду снять и показать есть там или нет отличная камера кстати советую это экшен камера красивый 4K неплохая камера мне нравится за свои деньги просто опова так, ладно, что, баба исходит, надо идти вот туда, на речём. Там окунь есть, точно знаю, я там рыбачил. И так, конечно, клёво клюет, но половить можно, чтобы путь-дорожку. И никто не покатает. бурился две луночки я в одном месте кстати неплохо отловился то чепака прав тут не было но лещ был причем хороший лещ значит опять же те же самые козы только в черном цвете такие вот если видно и посаживать будем опарика у меня тут метр четыре поэтому можно делать вот так и не ошибешься такая ямановская китайская написано что с ароматом мотыля ну сейчас тут ароматом мотыля вообще не пахнет но у меня есть поэтому попробуем и засыпали туда опарыши значит чем ловишь тем прикармливаем как говорится сейчас проверим что из этого выйдет Пошла, пошла, пошла, пошла Шум Глубина серьезная, конечно ну, как я и говорил, метра четыре, наверное, не больше Найти. Так, пока Там закармливается вся эта канитель Мы походим с блюсинкой что, Блюсинка есть, почему-то не половить А ось Поймаем, что конечно под берег сходить, окуня поискать ну не знаю даже. так, ну что нифига нету, идем искать окуня к берегу, почему вот бы нет всегда канала думаю сегодня про проканает все равно хотел половить а вот то блин, вода стоит а что иметь надо? не провалиться Буду ловить, короче, да. Брюсинка была в арсенале Хорошая, стоит 70 рублей Но она мне в прошлом году так выручала Капец Так что Может и в этом году она меня выручит Так, глубина, наверное, сантиметров 40 Ну, для окуня больше и не надо Для чего на такой удочке кивок Подблеснул Я думаю, понимаете, да, зачем? Плесна среднего веса, поэтому когда ее подкидываешь, она еще какое-то время играет именно за счет Это благотворно влияет на окуня. Не знаю, как на другого хищника, но на окуня это работает отлично. Поклевки. Оба, мелкие, очень мелкие Но есть. Ребят, после долгих поисков я, короче, нашел две использованные лунки, где неплохо клюет, так. Но только на игру, поэтому. Ой, что делает но ловиться не хочет либо мелкий либо фик его знает один из минусов рыбалки зимой именно съемки рыбалки зимой это то что ни одна батарея не удерживает наши сибирские морозы все быстро очень судиться я нашел кстати место неплохое закормленное мормышем чего-то и тут хорошо клюет очень вот интересно я вам уже поймал одного такого дебила это называется рыба Йорш ужасная страшная рыба но я ее возьму потому что с него очень вкусная уха поэтому я его буду брать тут у нас наблюдаются две удочки, короче, я поставил. Поклевки периодически пролетают, но, как вы понимаете, не все засекается. Я так думаю, что это Чебак, что поклевки реально Чебаковские. Я их миллион лет не видел, но такое не забыть. А так, сидим, пока ждем. Ну что, ребят, на этом все, наверное. Не каждый день ловить, как говорится. Просто я еще давно завершил съемку, но пока пошел домой, зашел на другой запом. Вот, кстати, вот отличные виды. Там уже течение. Я уходил на течение, сегодня вообще в ноль, ни хрена не клюет. Поэтому прогноз все-таки это нормальная тема. Я, кстати, сниму прогноз. Буду снимать прогнозы. Ну что, ребят, на этом все. Не хвастайне чешуи. С вами был я, Саня и канал Краффишинг, Подписываемся, ставим лайки. Всем удачи на рыбалке.